Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог. Сегодня я хочу поговорить с вами о самоцветах, этих удивительных природных батарейках, которые были известны людям с незапамятных времен и которым обращались за исцелением и за защитой. В последние годы интерес к самоцветам сильно вырос. Даже люди, далекие от эзотерики, признают, что природные камни действительно влияют на нас и помогают раскрыть заложенный от природы потенциал. У нас в школе появилась и стала востребованной услуга гармонизации карты Бадзи с самоцветами. И уже есть очень хорошие результаты, о которых мы вам потом попозже обязательно расскажем. Но ну, а о главном я хочу сказать прямо сейчас. Самоцветы влияют на всех людей по-разному. Кому-то рубин или, какой-то пример будет помогать развиваться, строить карьеру, а кому-то на, может наоборот блокировать то, что уже имеется. Такое, к сожалению, тоже бывает, и часто человек уже задним числом понимает, что жизнь изменилась или начала меняться в тот момент, когда на его пальце оказалось, например, кольцо или браслет с тем или иным камнем. Почему так происходит и от чего зависит? Об этом наш новый курс Бадзи и самоцветы 5 стихий, на котором, собственно говоря, я вас и приглашаю, где вы узнаете, что подбирать натуральные камни надо обязательно с учетом тех энергий, с которыми вы уже пришли в этот мир. А наши энергии, как вы, наверное, уже знаете, это те самые пять первоэлементов китайской метафизики, те самые пять стихий, металл, вода, дерево, огонь и земля, которые есть у каждого человека и отражены в его четырех столпах судьбы, или по-другому мы ее называем «карта Бадзи». На курсе вы узнаете, как самоцветы связаны с небесными стволами, земными ветвями, как их правильно встраивать в карту, чтобы привести ее к балансу, главному условию счастливой и гармоничной жизни. Ждем вас на курсе. Оставайте, оставляйте под видео лайки, свои комментарии, и вы первыми получите приглашение на бесплатные мастер-классы. А в этом видео я вам расскажу про один из самых известных и почитаемых самоцветов – это изумруд. И еще про американскую актрису элизабет Тейлор, для которой этот камень стал настоящим талисманом. Итак, изумруд, драгоценный камень первого порядка, стоит в одном ряду с сапфирами, бриллиантами, рубинами, дает Целительную, радостную энергию приводит нервную систему в сбалансированное состояние, успокаивает, поможет справиться с волнением, выступить перед публикой, улучшает речь, не даст сбиться или запутаться. Изумруд – это камень победителей, помогает выиграть на соревнованиях, конкурсе, везде, где есть конкуренты и нужно одерживать победу. Ну и, конечно, зеленый цвет самоцвета – это цвет денег и процветания. Известно, что моряки считают изумруд своим талисманом. Они верят, что самоцвет оберегает их во время шторма от разбушевавшейся стихии. Изумруд – очень честный камень. В отношениях он дает стабильность, укрепляет отношения в браке. Но если его хозяин будет врать или заниматься какими-то нечестными делами то камень будет делать так чтобы об этом все узнавали пока человек не исправится. еще одно свойство этого камня он помогает избавиться от вредных привычек и защищает от пищевых отравлений интоксикации передозировок лекарствами алкоголем или наркотиками Изумруд был любимым камнем знаменитой египетской царицы Клеопатра, которая украшала им даже предметы мебели и двери. Пальцы царицы были унизаны перстнями с изумрудами, а один Клеопатра выделяла особенно, считая его своим любовным талисманом. В бацы изумруд соответствует янскому дереву крепкому, надежному, стоящему, э, стоящему так крепко на земле и стремящемуся вверх и вширь, под кроны которого можно укрыться и переждать непогоду. Мы не знаем, подходил ли изумруд по стихиям карты Бацы Клеопатры, потому что мы не знаем точного времени ее рождения, но вполне можем определить. Подходил ли он другой поклоннице этого драгоценного камня, известной американской актрисе Элизабет Тейлор, которая сыграла Клеопатру в одноименном фильме и стала первой актрисой, чей гонорар за роль составил миллион долларов. Давайте посмотрим, как встраивается изумруд или дерево Ян в ее карту Бадзи. Актриса, ее господин дня, Янская Земля родилась в месяц тигра, своего полезного бога. В тигре основная цы дерево Ян. Янская Земля любит тигра, любит, когда на ней растут деревья. Но, как мы видим, тигр ранен, стоит под столкновением с обезьяной. Это указывает на опасность. Сталкиваются путешествующие лошади. У нас и тигр, и обезьяны это путешествующие лошади. А это всегда чревато авариями, хирургическими операциями, разного рода несчастными случаями. Действительно, в жизни актрисы было много испытаний. Еще в юном возрасте на съемках она упала с лошади и повредила спину. Была угроза даже полного паралича. Ей удалили два позвонка, после чего боли в спине, конечно же, остались на всю жизнь. Небольшая куриная косточка распорола актрисе горло. Она дважды травмировала глаз металлической занозой. а Один раз, когда у нее застрял каблук в решетке, это привело к разрыву связок. И еще был целый ряд травм и операций от переломов до замены тазобедренного сустава. К сожалению, столкновение лошадей в карте очень часто работает вот именно так. Что происходит в карте, когда из нее полностью выбивает тигра? Когда, например, в периоде приходит еще одна или даже может быть две обезьяны. Поток нарушается, и вода начинает атаковать лошадь. То есть мы теряем тигра. Тигр был проводником, энергия у нас шла м -м, плавно, да, то есть она шла от воды, перетекала в дерево, от дерева перетекала в огонь, от огня перетекала в землю. Но когда у нас тигра выбивают, то есть у нас такая дырочка остается, и, соответственно, поток ЦИ нарушается, и вода начинает атаковать лошадь. Вот, как вы видите на картинке. Что такое лошадь? Лошадь – это ресурс, это ресурс, Тело, Это здоровье а, нашей актрисы, ну и обладателя карты. Более того, господин дня еще и сидит на этой лошади. То есть а, столб дня у нас, мы знаем, что он отвечает за здоровье. Так же, как и годовой столб. То есть все очень предсказуемо. Мы видим, что все это бьет очень сильно по здоровью. Поэтому отсутствие в карте дерева по-настоящему критично для здоровья. Элизабет Тейлор восполняла, видимо, она как-то это чувствовала, предчувствовала, была предчувствовала, было какое-то внутреннее чутье, и она восполняла, как могла, вот этот элемент природной энергии изумруда. Изумруд влиял и на личную жизнь актрисы, дерево в карте это элемент власти элемент мужа который стоит под столкновением и поэтому все время под угрозой как бы выхода из карты Ну, нестабильное положение может быть именно поэтому тейлор как раз и была у нас восемь раз замужем и что примечательно в общем то без мужа она все равно никогда не оставалась. Так случилось, что один из ее мужей, Майкл тот, которого она очень любила, возможно, больше всех остальных, разбился на самолете. Они должны были лететь вместе, но что-то ее остановило, и она осталась дома. Помните, я говорила, что моряки считают, что изумруд для них тоже талисман. Так вот, не зря мы вспомнили про разбушевавшуюся водную стихию. Так как самолет попал, у когда был сильный ливий, самый такой настоящий шторм, так что вполне вероятно, что камень сработал как оберег и спас актрису от гибели. Но, к сожалению, не ее мужа. Сама Элизабет Тейлор дожила почти до 80 лет. Всегда оставалась оптимисткой, чтобы бы ни случилось, жизнь прекрасна. А изумруд помогал ей не падать духом, чтобы актриса смогла справиться со всеми своими испытаниями. Если камень-талисман подобран правильно, то он начинает работать как символическая звезда, благородный человек. И хозяин камня все время чувствует его незримую поддержку. А на сегодня это все. Ждем вас на курсе. Начните вместе с нами свой путь в волшебный мир самоцвета. И вы на долгие годы обретете внутреннюю гармонию. Вам обязательно понравится этот курс, вы узнаете много нового для себя от нашего преподавателя, который просто влюблен в эту тему и в самоцветы. С вами была Наталья Пугачева, до новых встреч и новых видео.